Сегодня мы будем наклеивать защитную пленку Extreme Guards, полученную из США, на телефон Motorola Moto X. Вот. Посмотрим, что у нас из этого получится. Действуем мы по инструкции из интернета. Капаем в воду немножко геля для душа. Можно использовать жидкое мыло. Вот так вот его размешиваем еще можно потому что так, не очень скользко до небольшой пены вот так вот, чтобы вода была немножко скользкая мылкой на ощупь так готова лишнее убираем так первая пленка это у нас на лицевую панель вот такая пленочка отделяем ее от белого основания, верхняя пленка у нас глянцевая, которую мы будем клеить, так, вот так вот мы ее отделяем. отделяем, она приклеена к основанию, вот так вот мы ее отделяем, и подгружаем мыльный раствор. Смачиваем. Отряхиваем. И накладываем на телефон. Совмещаем. Совмещаемся с камерой и динамиком. Так. Так, вроде бы, неплохо. Так, кажется, ровно. Берем пластинку, которая идет в комплекте, и выгоняем воду от центра в стороны. Так вот, выгоняем воду с воздухом, стараемся чтобы в динамик вода не попала и вытираем. Лишнее убираем. У нас там мы видим, остались небольшие пузырьки. Мы их выгоняем вот такими движениями от центра к краю. В инструкции написано, что пузырьки могут сохраняться 2-3 дня после наклейки небольшие. Поэтому, если у вас что-то осталось такое небольшое, то это, видимо, не смертельно. так телефон у нас выключим ну, вроде бы лицевая панель Выключай